Ну что ж, вы готовы к конкурсу? Мы решили разыграть. Ребята, подписывайтесь на самый классный канал. И не забывайте нажимать на колокольчик. Ой, что же мне делать? Ну что же мне делать? Ну что же мне делать? Классные! Ага, вещей там много. А что одеть не знаю? Это же все-таки свидание! Ребята, давайте поможем нашей куколке выбрать самое красивое, и самое шикарное платье, чтобы она могла пойти в нем на свидание. Сейчас она все по очереди их перемириет. А вы напишите в комментарии, какое вам больше всего понравилось. Ой, и мне нравится эта идея. Ну все, я побежала примеряться! Вот и мой первый наряд. Ну как вам, друзья, нравится? Ну как вам, ребята? А это мой наряд номер 5 А у меня идея! Давай посмотрим еще и на мой наряд! А вдруг он тебе понравится тоже? И ребятам! Приветик, друзья! Посмотрите, сейчас мы будем открывать шарик Лол 2 сезона второй волны! Сейчас мы посмотрим, подойдет ли наряд этой куколки для нашего свидания! Вот так! Ух ты! Смотрите, здесь вентилятор и девочка с сердечками в глазах! Как будто она в кого-то влюбилась! Может быть, точно этот наряд подойдет к нашему свиданию? Как вы думаете? А мы отправляемся второму слою. Второй слой с наклейками. Это мы узнаем позже, что узнает наша девочка. И сейчас мы увидим ее первый аксессуар. И это будет бутылочка. Вот она. И... Ой, смотрите... Это белая бутылочка с черной крышечкой. А теперь достаем наш обувь. Ой, смотрите, какая красивенькая Алиса. А вот и девочка-кошка. Не хочет так открывать. Ну ничего, мы их подберем. Так, вот и наша обувь. Ух ты, посмотрите. Здесь вот такие туфли на высоком каблуке. Черные. И с белыми носочками. Ой, смотрите, здесь даже черный бантик есть. Такие хорошенькие. Мне, наверное, такая куколка еще не попадалась. И еще один слой. И это у нас уже одежда. Я чувствую, что здесь платье. Ой, смотрите, какой классное. Она такое белое, с рюшами, с бантиками. А здесь вот такие сборочки. Ух ты, а рукава. Оно очень классное! Мне оно очень-при-очень -очень нравится! И у нас осталась еще сама куколка! Ой, здесь еще даже есть аксессуар! И это... Ой, открываем! Это ободок! Смотрите, какой красивый! Это ободок на голову! С такими цветочками классными! Мне очень нравится! Я уже хочу увидеть саму куколку! И... Один, два, три та -дам! Смотрите, какая куколка! Она такая яркая, веселая, с синими волосами! У нее очень красивая губная помада! Такая ярко-насыщенная, красная, голубые глаза! А бровки у нас синие, под цвет волос! Очень хорошенькая девочка! Давайте ее оденем, обуем и еще не забудем про аксессуар! Одеваемся! Ой, Блэк Леди, как же мне нравится твое платье! Ну раз нравится, тогда давай примеряй. Друзья, ну как вам мой новый образ? Нравится? Мне самой очень нравится. Это наряд номер шесть. Ну что ж, друзья, а теперь, пожалуйста, напишите в комментариях, какой образ вам понравился больше всего чтобы я уже могла собраться на свое свидание. Мне очень-очень нужно. Вы мне очень поможете. Спасибо. Ой, а вот и Блэк Леди. У нее для вас сюрприз. Ну что ж, вы готовы к конкурсу? Смотрите, мы решили разыграть одного из этих двух котенков. Так как вы, ребята, писали в комментариях, что вам нравится первая волна третьего сезона и вторая волна третьего сезона. Вот теперь вам выбирать, какой котенок будет вашим. Ну что же, а теперь условия конкурса. Первое. Обязательно подписаться на канал Toys Энд Второе. Подписаться на наш второй канал Даниэль Лайфстайл. И третье. Обязательно в комментариях написать, в каком платье нашей куколки идти на свидание. Да, и конечно, не забудьте написать еще имя котенка, которого вы бы хотели выиграть. Первая волна третьего сезона. Это Роллер Китти. И вторая волна третьего сезона – это Китти Пинк! Ну что ж, желаю всем удачи! До новых встреч! Чао! Какао!